Представьте себе, что вы не знаете, существует электрическое поле около металлического шара А или его нет. Заряжен шар или нет, вы тоже не знаете. Можно ли это как-либо выяснить? Можно, и вы даже знаете как. Если маленький незаряженный шарик из металлической фольги B никак не реагирует на большой, поле нет. Если же он притянется, значит шар А заряжен, и посредством электрического поля действует на шарик Б.